Добрый день! Вот и подошел к концу сезон летних отпусков, и мы продолжаем серию интервью, посвященных вопросам ИБ. Наш гость сегодня Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив». Владимир, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам. Добрый день! Я очень рад быть у вас в студии. Спасибо за приглашение. Надеюсь, у нас сегодня получится... Продуктивная, интересная беседа. Я тоже. Компания «Актив» – российский разработчик средств информационной безопасности. Крупнейший в России производитель электронных идентификаторов, электронных ключей и решений для защиты программного обеспечения. Компания была основана в 1994 году и сегодня объединяет в себе несколько брендов. Сейчас идут обсуждения о необходимости выделения информационной безопасности в отдельную отрасль. Насколько это оправдано и для чего нужно? Это очень интересный вопрос. И вопрос не праздный, Потому что исторически сложилось так, что если нужно какие-то прорывные решения найти, да, обеспечить концентрацию Ресурсов в какой-то области, да, ее делают. Поэтому э, в связи с тем, что у нас в стране, да и вообще в мире, нехватка квалифицированных кадров в области информационной безопасности ощущается э, очень тяжело, нужна такая концентрация. Для того, чтобы э, не распылять ресурсы по множеству организаций, для того, чтобы действительно найти какие-то новые свежие решения. Особенно в той обстановке, которая существует сейчас. Когда область информационной безопасности выходит, вообще говоря, на передний край и, и, и, на, и независимости нашего государства. И плюс к тому... Естественно, уже как бы известные причины, это и э, необходимость отделения служб информационной безопасности от IT-служб, потому что ну, кто кого контролирует, mm -hmm. это вопрос очевидный. Ну, вот как-то так. Mm -hmm а Недавно вы получили сертификат ФСБ на новую линейку токенов и смарт кард РУТОКЕН. Что нового в этой линейке и что значит получение этого самого сертификата для ваших партнеров и рынка в целом? Получение сертификата на новый продукт – это, можно сказать, всегда праздник. Когда появилось что-то новое, то, чего раньше не было. А вот то, чего раньше не было – это те новые возможности, которые принесут продукты из линейки 3.0, во-первых, это э, по-настоящему мобильная электронная подпись, которая не зависит от наличия каналов связи, от наличия доступа в интернет. Это мобильная подпись, которая может использоваться универсальным способом и на стационарных рабочих местах, и на мобильных рабочих местах, то есть то, чего э, рынок на самом деле долго-долго ждал. Мы это давно обещали, и, наконец, э, произошло, ну, в принципе, наверное, беспрецедентное событие, когда э, наш регулятор сертифицировал э, средства криптографической защиты, которые работает через э, беспроводной канал. То есть это... Я думаю, первая ласточка. Наверняка появятся и другие решения. Но мы э -э, рассчитываем на то, что наше решение, э -э, которое является первым, завоюет сердца пользователей. И решит множество задач, которые до сих пор не решены и требуют решения, например, в области электронного документа оборота промышленных предприятий, добывающей отрасли, у энергетиков, в сельском хозяйстве, то есть в тех, в тех местах нашей необъятной родины, где со связью у нас существуют проблемы, а то и проблем не существует, потому что связи там нет. Вот. Но, э, тем не менее, э, таким образом появляется возможность э, расширения вот, возможностей документа оборота и на эти области. Я имею в виду электронный документооборот э, в его полном смысле. Потому что, если раньше э, приходилось оформлять документы на бумаге и переносить их, в информационную систему вручную, то есть фактически выполнять двойную работу. Сейчас э, уже работают проекты, которые собственно, реализуют вот этот цикл без бумажный целиком. Угу. И э, предприятия, которые используют эти возможности, они существенно экономят на вот этих вот ненужных этапах бизнес процесс Да, это, конечно, все очень интересно с точки зрения бизнеса и применения, но расскажите немножечко про техническое обеспечение. С точки зрения техники тоже все происходит не менее интересно, потому что, как я уже говорил, появилась возможность работы с электронной подписью по беспроводному каналу, а именно это канал NFC, который... Всем вам, конечно, знаком в повседневной жизни, потому что э, все пользуются банковскими картами, э, которые оснащены беспроводными NFC-интерфейсами, проездными билетами и так далее. А суть решения состоит в том, что... Ключи подписи и сама операция подписи происходит непосредственно на устройстве. Устройство может быть либо смарт-карта, либо э, традиционный USB-токен, но также оснащенный беспроводным интерфейсом. То есть э, у нас э, фактически линейка сейчас состоит из двух устройств. Да, это смарт-карта и э, USB-токен. И при этом... Очень важный момент состоит в том, что ключ подписи один и тот же используется и через проводной канал на стационарном рабочем месте, и через беспроводной канал на мобильном рабочем месте. Как вы, наверное, знаете, налоговая служба сейчас руководителем предприятий выдает... Всего лишь один квалифицированный сертификат. И поэтому э, руководителю не придется выбирать работать ему на мобильном устройстве или на стационарном. Он может и там, и там работать. А технически это осуществляется через передачу документа на подпись по радиоканалу в смарт-карту или... USB-токен, где происходит, собственно, сама операция подписи и э, ключ никогда не покидает устройство. То есть, э, кроме всего прочего, обеспечивается дополнительная защита ключа подписи за счет того, что он не попадает в недоверенную среду. А недоверенная среда – это, например, мобильная операционная система. Как известно... Все самые распространенные мобильно-операционные системы производятся в недружественных государствах, как принято сейчас говорить. Поэтому возможно ожидать любых неприятностей. Вот. Ну и, собственно, жизнь показала, что это отнюдь не беспочвенное опасения, Что даже самое... Выдуманные, скажем так, риски, да? то есть то о, чем, то, о чем даже боялись думать, оно вдруг раз реализовалось. Поэтому ждать можно и нужно чего угодно, а мы поможем защитить, защитить ключи подписи наших уважаемых пользователей. Так как у вас сейчас появилась новая линейка токенов, и многие компании используют предыдущие версии, не потребуется ли новых затрат на их совместимость? Когда мы разрабатывали новую линейку, одно из главных требований к ней была обратная совместимость с предыдущими версиями устройств. То есть, те владельцы и те заказчики информационных систем, которые сейчас используют наши старые устройства, могут прямо вот с сегодняшнего дня начать использовать новые и никаких дополнительных вложений или доработок не потребуется. Единственное, что если кто-то захочет реализовать именно подпись на мобильном устройстве, для этого у нас есть специальный комплект разработчика. И не только у нас, но и у наших технологических партнеров. То есть фактически существуют на сегодняшний день три способа встраивания поддержки NFC устройств в мобильные приложения. Мы будем всячески приветствовать и помогать тем, кто захочет реализовать проекты с использованием именно новой технологии. Владимир, вы упомянули, что руководители или частный предприниматель могут получить сертификаты электронной подписи в ФНС. Токены новой линейки 3.0 подходят для получения таких сертификатов? Да, безусловно. Как я говорил раньше, обеспечена полная совместимость между устройствами старой линейки и новой. Это во-первых. А во-вторых, устройства новой линейки полностью выполняют требования, которые предъявляет Федеральная налоговая служба ключевым носителям, поэтому я не вижу никаких препятствий для того, чтобы их использовать для получения сертификатов в налоговой. Вот. Тем более, что уже у нас начались продажи сертифицированных устройств и определенное количество заказчиков их уже используют для этой цели. Так, а сейчас много говорят о миграции Gis с Windows на Linux. Что ваша компания делала и делает для российских разработчиков операционных систем? И поменялось ли что-то в вашей стратегии в этом году? <связь> Стратегия работы с разработчиками отечественных Linux у нас существует достаточно давно. А именно с тех пор, как начали появляться отечественной Linux, и мы а, с тех пор оказываем максимальную, максимально возможную поддержку для разработчиков. Мы делаем низкоуровневый софт, да, то есть то, что те программные модули, которые обеспечивают а, взаимодействие между операционной системой и нашими средствами электронной подписи, средствами аутентификации, Поэтому разработчики отечественных Linux уже в давно обеспечены с нашей стороны возможностями применения и средств двухфакторной аутентификации, и средств электронной подписи. Будем только расширять поддержку. Например, мы этим летом провели несколько вебинаров совместных с разработчиками отечественных операционных систем там и alt linux и redos собственно сотрудники вот этих компаний uh -huh. объясняли как настроить усиленную двухфакторную аутентификацию для пользователей alt linux и redos uh -huh. Все знают компанию «Актив» по торговой марке «Рутокен». Есть ли какие-то другие направления? И если да, то какие? Как вы в обводном вашем слове заметили, у нас торговая марка не одна. На самом деле их три. И компания начиналась вовсе не с того, что широко известно сейчас. То есть торговая марка «Рутокен» появилась... Ну, скажем так, почти на 10 лет поз позже основание компании. начинали мы э со средств лицензирования программного обеспечения. Это продукты, выпускаемые под торговой маркой Гордант. Они, э скажем так, широко известны в узком кругу разработчиков коммерческого программного обеспечения. Э и уже почти... Собственно, со дня основания компании мы помогаем разработчикам э, софта монетизировать свои усилия, лицензировать софт, управлять програм... э, правами на программное обеспечение. И как бы э, недоброжелатели не стремились э, убедить всех в том, что это никому не нужно, практика показывает, что это направление живо, живет, развивается уже почти 30 лет и никуда, собственно, не собирается деваться вот. А вторая торговая марка – это актив консалтинг Это наше самое молодое направление Это команда, которая занимается консалтингом в области информационной безопасности, аудитом и подготовкой к аудитам Спасибо большое, Владимир, за интереснейшую беседу. Я напоминаю, что у нас в студии был Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив». Ваши вопросы и комментарии для нашего гостя вы можете оставить под этим видео. Следите за нашими новостями на нашем информационном портале «Инфофорум онлайн». До свидания. Спасибо. До свидания. До новых встреч.